Что получают люди в результате, когда они знают, где они и куда они хотят прийти и каким образом они хотят прийти. Ну, наверное, они получают очень ускоренное движение вперед, да? То есть, такие люди четко для себя знают, понимают, что нужно сделать для того, чтобы идти вперед. Сегодня утром на практиках я задал вопрос. У меня сейчас плохое настроение. Все, все пропало, все плохо, все рухнуло, настроения нет, денег нет. Вот, вот, вот что мне делать? Напишите, пожалуйста, в чате, что делать? Что делать, если у вас все пропало? Какие первые движения нужно сделать? Я, конечно, я, я причем верю в вашу, неважно, чем вы занимаетесь, я верю в вашу смекалку, я верю в вашу сообразительность, в опыт, в образование, в то, что вы уже прошли, как говорится, и что там, медные трубы какие-то, еще там что-то прошли, пуцоли съели, собаку тоже зарыли. И, в общем, вы все уже знаете и умеете. Но почему-то иногда так получается, что человек погружается в какое-то состояние, когда вот у него что-то не получается, он такой раз и все, и попал. И он затормозился. И у него все остановилось. Ты наше сознание воспринимает, частицу не не воспринимает, да? а оно воспринимает только образ того слова, которое появляется. И То есть оно, оно включается через негативные образы, то можно ли построить какие-то негативные образы, через которые человек может выйти в плюс? Нет. Он не может выйти в плюс, если у него негативные образы. Дело в том, что вот здесь находиться и вот здесь большая разница. Это не одно и то же. Это не одно и то же со знаком плюс и минус. То есть это не значит, что то же самое, только вот ты перекинулся и все. Дело в том, первое, смотрите, тонкие энергии это не то, что тон, толстые жесткие вибрации. Да? Грубые, да, есть тонкие энергии, а есть грубые энергии. Это не то же самое если вы себе в грубых энергиях будете рассказывать, как у вас там все плохо, это сделает вам только, ну, только еще хуже. Это раз. Второе, смотрите, никто закон притяжения не отменял. То есть, если вы себе объявляете в, в каком-то негативе, вы себе объявляете, что у вас все плохо, то ваше подсознание, оно это подхватывает, то есть оно это поддерживает. Это, это большая разница. Это не одно и то же. Важно понимать, что хорошо везде и плохо везде. И сам вопрос, куда ты себя ориентируешь. Если ты себя ориентируешь в хорошо, то ты должен понимать, что здесь много чего хорошего. Посмотрите сейчас вокруг себя. Вы увидите много чего хорошего, но вы этого не видите. А то же самое, когда человек в плохом настроении, он смотрит себя, у него все плохо, да, и он смотрит на те же самые хорошие вещи, но он их не воспринимает, или воспринимает с негативной стороны. Почему? Ну, потому что базовая эмоция ⁇ страх. Базовая эмоция ⁇ не радость, а страх. И это нормально у нас для защиты себя, мы вчера об этом говорили много, да, что ваш опыт создал нейронные связи, которые, смотрите, что происходит. Синапсис, ну или синапсис. Вот этот опыт сложился, потому что, например, у тебя был страх. К примеру, да? у тебя была ситуация, связанная с страхом, и этот опыт тебя защищает, он тебя охраняет. У тебя при всем новом идет сопротивление. Когда опыт повторяется, синапсис или синапсис уменьшается, то есть связи усиливаются. Чем, чем чаще повторяется негатив, чем боль, тем больше они схлапываются. Да? То есть вот это расстояние уменьшается. И скорость передачи опыта становится еще и еще быстрее. Если происходит позитив, то, то как бы здесь ничего не происходит. Должны сложиться новые нейронные связи. Новые, которых у тебя нет. И ты должен сделать максимум усилий, чтобы их сложить, а потом еще много раз провести этот... Чтобы опыт нарабатывался и чтобы он ну, схлапался этот синапсис. Но смотрите... Если здесь позитивный опыт, а здесь негативный, и вы были часто в негативном опыте, то здесь ваш опыт, он, он быстро проявляется. А позитивный опыт нужно нарабатывать, нарабатывать, нарабатывать и нарабатывать. И если у нас ты позитивный Супер Пупер, и это у тебя преобладает, то скорее всего у тебя будет срабатывать, типа у меня все хорошо, и тут будет срабатывать. Но, к сожалению, это не так. К сожалению, к огромному сожалению, мы не совсем позитивные.